Доброе время, дорогие друзья! Сегодня для вас две уникальных возможности, которые представляет команда портала «Успех вместе». В этом зале собралось огромное количество участников, я вижу, все ряды полны. И эту встречу эту встречу для вас проведет президент и основатель портала «Успех вместе» Андрей Шаура. Встречаем! Мы начинаем. Друзья, я вас всех приветствую. Это встреча для вас. Здесь находятся люди с разных стран мира, с разных городов. Молодцы, что приехали. И для тех людей, кто сейчас смотрит эту встречу в интернете, есть хорошая новость. У нас есть две возможности. Два уникальных бизнеса. Сегодня вы увидите людей с разных регионов, с разных стран мира. Их доходы сегодня лично меня вдохновляют, потому что жизнь людей меняется в лучшую сторону. И мы сейчас с вами поработаем с проектором, со слайдами. Также здесь будут живые люди, настоящие люди. И вы сегодня для себя, кто эту встречу смотрит в интернете, рассмотрите более серьезно, через свой разум, через свое сердце. Если это вам понравится, будем делать это вместе. Тем более мы знаем, как это делать. Итак, друзья, давайте сейчас перейдем с вами... К слайдам. Мы, это команда «Успех вместе», занимаемся двумя бизнесами в интернете и на земле. У нас есть система, мы обучаем людей, как достигнуть результатов. У нас есть программа на полгода, на год, на три года, на пять лет, на десять лет. И сегодня люди разного возраста, разных профессий, получая знания, достигают больших результатов. Вы их увидите сегодня в прямом эфире. Что мы здесь видим? Мы видим с вами, что наши ученики, которые на сегодняшний день успешно достигают результатов, путешествуют по миру, наслаждаются жизнью. Есть люди, кто уже покупает автомобили, либо присматривает себе новый автомобиль. Проблема с недвижимостью в будущем у каждого из вас, она просто исчезает, потому что вы можете купить ту недвижимость, которая вам по душе. Но происходит, я вам хочу сказать честно, это не сразу. Надо время, надо желание, надо терпение, надо энергию. И у нас есть система в интернете, это наш первый бизнес. Эта система подходит более чем для 100 тысяч компаний. Нет ни одного уникального продукта, как в нашей системе. То есть это надо Роснефти, это надо Амвей, это надо МТС, это надо Арифлейм, это надо Газпром. То есть система, которая автоматизирует их бизнес. 90% за них делает система, если вы сегодня лидер какой-то крупной компании, тогда вам к нам, почему? Вам нужны партнеры, вам нужны клиенты, а у нас есть система, которая вам дает партнеров и клиентов. Вы хотите увеличить свои доходы? Вы хотите увеличить свои продажи? Вы хотите больше партнеров? Это то место, где вы должны быть. Что мы видим? Мы видим, что система автоматизирована. Я не буду сейчас рассказывать все секреты, потому что эта информация засекреченная, есть определенные тренинги, мы вас познакомим на курсе номер два. Итак, друзья, что мы видим, что есть бизнес, эта система сегодня пользуется популярностью, и э, если вы внедряете эту систему в свой бизнес, у вас увеличиваются доходы за счет того, что она дает вам клиентов, знания, обучает ваших партнеров правильно работать в интернете, э, правильно работать в команде, формирует э, вашу организацию, но также система платит деньги людям которые продвигают эту систему на рынок если вы например лидер какой-то компании либо вы новичок у вас есть возможность вы рассказываете своим партнерам что есть такая система они ее берут для себя у вас допустим тысячи человек они берут эту систему и приглашают еще тысячу ваши доходы будут исчисляться тогда десятками тысяч долларов потому что люди будут постоянно приобретать для себя эту систему система это не классический бизнес, это не сетевой бизнес, это франчайзинг. Здесь есть карьера и есть бесплатные поездки за границу, также здесь есть разные награды, что не противоречит вашему уставу, вашей компании. Потому что вы не занимаетесь бизнесом с другой компании, вы получаете бонусы по франчайзингу. Дальше что мы видим, что эта система помогает людям решить проблемы, Проблемы с поиском клиентов, проблемы э, именно со знаниями, потому что у многих людей не хватает. И вы получаете деньги за то, что люди пользуются этой системой. Но все начинается с обучения. Второй наш бизнес – это еще один новый проект. Этих два проекта мы запускаем буквально в ближайшее время. Вы попадаете в основатель этих проектов, вы будете главными акционерами, и хорошая новость, что вам не надо вкладывать деньги, вы вкладываете энергию, вы вкладываете время, вы приглашаете людей, и каждый человек – это ваша акция. Чем больше людей от вашей сети, тем больше у вас акций, значит, тем больше в будущем вы будете получать доходы. Однажды был создан Фейсбук. Создатели Фейсбука сегодня получают хорошие деньги. Facebook это сеть, где более миллиарда людей постоянно в месяц заходит активно. Представляете, какие там деньги, какой товарооборот. Но вы сегодня будете создателем именно такой системы, которая создаст вам глобальную сеть для вашего бизнеса, раз. Второе, для бизнеса с порталом «Успех вместе». И вы можете еще рассмотреть третий бизнес для себя. Это бизнес компании Brain. Давайте сейчас мы с вами посмотрим на слайды. Компания новая. В мире была основана 15 января 2014 года, и эта компания сегодня была представлена для англоязычного рынка. Но присоединились мы, команда «Успех вместе», и в этой системе, в этой компании начали зарабатывать деньги. Почему мы выбрали эту компанию? Потому что компания получила несколько премий. «Лучшая компания по темпам роста», «Лучший стартап года», «Самый щедрый бизнес-план в мире». Ни одна компания в мире сегодня не платит вам 75% процентов сеть. Но наша компания платит. Задумайтесь об этом. Возьмите бизнес-план хороших компаний. У них первые выплаты новичку это 3% в среднем. У нас 75% со второго месяца в сеть. Вы можете забрать эти деньги, если мы вас научим. А научим мы вас только в одном случае, если у вас будет желание. Итак, друзья, идем дальше. Что мы видим? Что наш план, он имеет э, совершенно сегодня э, невероятную таблицу выплат. Во-первых, это линейка без ограничений, ромашка без ограничений, 6 ступеней и со второго месяца парный план. Парный план это план века, где вы получаете деньги за каждую пару. То есть вы приглашаете людей в магазины. Вы расставляете людей в две очереди. Я покажу, как это происходит. Смотрите, значит, вот вы, и вы создаете два потока. Вы приглашаете людей влево и вправо. Несложно никому пригласить двух человек. Кто с этим согласен? Смотрите, а эти двое могут еще двоих пригласить? Чем простой? чем бизнес простой тем что вам не надо приглашать тысячи людей вы можете найти людей кому это интересно хотя бы двоих человек и которые тоже будут приглашать по двое то есть чем бизнес проще тем больше денег а они также будут приглашать по двое видите и ваша сеть она увеличивается так вот каждая покупка слева и справа дает вам пару а пара это деньги естественно в первый месяц у вас пар много не будет потому что повторные покупки делают со второго месяца с третьего месяца но ясно одно что пройдет полгода год пять лет и вы можете получать по парному плану до миллиона долларов это хорошие деньги но это один из доходов в этой компании значит компания сегодня вам предлагает попасть в один процент потом придет 9 процентов и потом придет 90 процентов что это значит кто внимательно смотрит как открываются рынки компания Amway компания лэр компания флэн компания рейван да? то вы видите что люди по городам и в интернете разносят какие-то пакетики какие-то каталоги а вы наблюдаете за этим вы сейчас можете создать сеть которая будет работать на вас и вы будете наблюдать не за чужими пакетиками и рекламой в интернете вы будете как создатель сети наблюдать за тем, как ваш муравейник растет, как ваша сеть растет и вы получаете проценты то есть это бизнес для дальновидных это бизнес для мудрых людей и я вас поздравляю, потому что в один процент попасть это на сегодняшний день уникальный шанс деньги вы получаете на банковскую карточку MasterCard, Пионер снимаете деньги в любом банкомате мира и в этом в магазине есть плюс. Вам не надо вкладывать деньги в этот магазин, вам не надо ничего продавать. Магазин работает в интернете, вы даете рекомендацию клиентам и партнерам, они делают покупки для своей семьи, а вы получаете проценты. И это передается по наследству. Карточка именная, мастер Pioneer пионер, приходит бесплатно с Англии, и в любом банкомате мира вы снимаете деньги. У нас есть значит, начисления каждую неделю и один раз в месяц. Люди, которые уже в нашей компании двигаются, получают неплохие деньги. И есть карьерная лестница. То есть карьерная лестница дает вам дополнительные бонусы, дополнительные премии, ранги, награждения. И в этом магазине находятся продукты, которые признаны продуктами года. То есть эти продукты сегодня нужны более чем 7 миллиардам людей на планете. И, как вы понимаете, это один из самых больших и перспективных рынков в мире. Теперь я хочу сказать, что более подробный план вы узнаете на курсе номер два Обратитесь к человеку, кто вам дал эту ссылку и это видео. Он вас познакомит с курсом номер 2 познакомят с лидером, с наставником, и мы вам поможем достигнуть больших результатов. Сейчас я хочу рассказать вам не про бизнес-план, хочу сюда пригласить людей, которые уже заработали в этой компании хорошие суммы денег. И, пожалуйста, все, кто заработал определенную сумму денег или зарабатывает, до 5000 долларов выстраивайтесь в ряд давайте проходите проходите до 5000 долларов выстраиваемся приветствуем приветствуем все кто до 5000 долларов итак друзья сейчас все кто до 5000 долларов Потом пойдут кто более 5 тысяч долларов, потом кто более 10 тысяч долларов, потом кто более 25 тысяч долларов. Кто больше, выходить не будет. Большие деньги показывать сегодня слишком большие не надо людям, потому что большие деньги иногда пугают людей. Итак, я вижу, что люди подходят, много не надо, все не надо, там останьтесь, слишком много людей, а вот вы достаточно. Итак, пожалуйста, выходите сюда на сцену, вам надо будет сказать ваш город, город. то есть это встреча международная, здесь люди присутствуют более чем из 10 стран мира, более 30 городов мира. И, значит, говорите коротко, ясный по делу имя, можете сказать фамилию, город и ваш доход в команде успех вместе за последнее время. И все. Здравствуйте, дорогие друзья и зрители. Приветствую вас. Меня зовут Юрий, фамилия Каркин. Я из города Новосибирска. В компанию вошел совершенно недавно, этим летом. И поражен э, щедростью этой компании. Компания даже за еженедельные заработки, за, пор, за первый мой месяц я заработал около 700 долларов. А на сегодняшний день мой доход составил уже около 4 тысяч долларов. Спасибо вам за внимание. Желаю вам этого. Далее, далее. Проходите. Проходите. Давайте сразу же. Буду вот так, чтобы было короче. Здравствуйте, дорогие друзья. Я из Майкопа. Меня зовут Светлана с фамилией Руфина. В Компанию попала два месяца назад. Но за первые две недели я просто была поражена своим заработком. Я заработала 325 долларов. Приглашаю вас. Вот такая компания. Отлично. Далее, далее. Друзья, активнее, активнее, подходим. Добрый день. Меня зовут Татьяна Сибирякова. Я приехала из Уссурийска, Приморского края. Я здесь недавно, ну, более 700 долларов я уже заработала. Это здорово. Отличный результат. Девчонки, проходите. Сразу же там поближе. Доброе время, дорогие друзья. Меня зовут Галина Ковалева, я из Подмосковья. Я пенсионер по болезни. И за пять месяцев я заработала уже более 3000 долларов. О, Спасибо, компании, Спасибо, Наталья. Спасибо, Наталья. Вот Отлично. Давайте, подходим. Всем доброе время. Меня зовут Наталья Пташни, город Краснодар. В бизнесе 4 месяца, в короткий срок закрыла ранг золота, заработала более трех тысяч долларов. Отличная компания. Супер. Проходим, девчонки, проходим. Друзья, меня зовут Ольга Янушевская, я из города Тулы. За короткий период заработала более половиной тысяч долларов. Огромная благодарность порталу наставникам и спикерам. А специальность какая? Ну, в декрете. Мама в декрете. почти 3 тысячи долларов. Проходите далее. Пожалуйста. Добрый день, друзья. Меня зовут Зоя Битнер. Я из Ростова-на-Дону, предприниматель свободное от работы время я заработала около тысячи долларов. Приглашаю вас на, нас, на наш портал. Супер, супер, проходите. Далее идем. Сразу подходите, ребята, поближе. Добрый день, друзья. Меня зовут Гринева Ольга, я из города Омска. За короткое время заработала 200 долларов, но у меня все впереди. Конечно, вы же приехали на обучение. Проходите. Итак, далее. Вот пошла мужская половина. Доброе время суток. Сергей Калиниченко в Москва. Работаю все еще в Аэрофлоте. За короткое время 600 долларов, но все впереди. Отлично, проходите. Далее. Меня зовут Марина Диденко. Я приехала из города Новосибирска. В этой компании я за две недели заработала более 500 долларов. Супер, поздравляю. Такие доходы, да, только начало и еще даже не было открытия. Открытие вот-вот будет, состоится скоро. Доброе время суток. Меня зовут Гентас Вайдутас. Я приехал с Литвы, город Кедайняй. В бизнесе я уже три месяца. За это время заработал почти 3000 долларов. Спасибо порталам, спасибо доставкам. Супер, международный бизнес, Литва. Итак, идем далее. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Любовь Половникова, я из города Новосибирска. Сегодня для меня значимая дата, потому что 17 сентября я вступила в этот бизнес замечательный. И за 13 дней прошедшего месяца я заработала 507 долларов. Супер! Поздравляю! Отличный результат. Идем далее. Супер. зовут когда ему копов. Я работаю швеей. В свободное от работы время за короткий срок заработала более 1300 долларов. Супер! Швея 1300 баксов! Здравствуйте! Меня зовут Муртай Сен, Я из Казахстана. Полковник в отставке. За короткое время 115 долларов. Еще все впереди. Спасибо пожалуйста. Отлично! Полковники из Казахстана приехали обучаться. Уже первые деньги есть. Добрый вечер! Я с Алтайского края, город Славгород. За короткий период времени заработала более 600 долларов. Спасибо порталу. Супер, поздравляю. Проходите далее. Отличные результаты. Здравствуйте, меня зовут Галина Третьякова. Я приехала с Урала, города Каинск, уральский За первый месяц заработала 200 долларов. Но это только начало. Надеюсь, на большую сумму. процентов будут. Вы же приехали куда? Ну, при попал, а это уже что-то значит. Кра... Это, гай, Это гай, компания гай. супер. Я надеюсь, на большие суммы и на меньшие не пожалуйста. Люди едут с разных регионов, чтобы получить знания. Здравствуйте, меня зовут Валерий Кисурин. Я приехал с Украины, город Киев. За короткое время, дополнительно к основному заработку, я заработал более 700 долларов. Спасибо, пожалуйста. Отличная сумма, поздравляю. Итак, далее... Это только начало, все. Добрый вечер, друзья. Я Косовская, Татьяна Якутск. Мы с мужем за месяц заработали почти 500 долларов. Спасибо порталу и наставникам. Поздравляем. Так, друзья, много-много людей, кто меньше 5000 долларов заработал, поэтому хватит. Давайте сразу переступим к другим деньгам. Пожалуйста, кто несколько человек, кто более 5000 долларов, выходите, заработал то тополе 5 тысяч долларов. Вот, э -э, берем, значит, э -э, и так. Э -э, значит, выходите. Вау, какой у вас чек красивый. Супер, поздравляю вас. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы. Добрый день, меня зовут Светлана Горяйнова. Я из Омской области, из маленького поселка Речи. Э -э, с порталом... Заработала более 5000 долларов. Спасибо огромное наставникам, системе, команде. Всем больших успехов. Благодарю. Проходите. Так, друзья, кто заработал более 10 тысяч долларов, выходите на сцену. Давайте, давайте. Вау, какой красивый чек у вас. Поздравляю. Пожалуйста, город, представьтесь. И можете даже пожелание какое-то сказать. Доброго времени, дорогие друзья. Меня зовут Росков Иван. Я из города Саиногорска, республика Хакасия. Заработал с командой портала «Успех вместе» и в компании «Брэйн» более 10 тысяч долларов. Я бывший металлург, всю жизнь работал на заводе, но сейчас я уволился и развиваюсь с этой командой. Приглашаю всех к нам. Вы здесь получите достойное обучение, заработайте хорошие деньги. Благодарю наставников, благодарю систему. Всем всего наилучшего. Супер! С завода уволился! Доброе суток, дорогие друзья! Меня зовут Иван Вовк. Э, за несколько месяцев э, занятие бизнесом с командой «Успех вместе» я заработал более 10 тысяч долларов. Э, в субботное от работы время. Инженер работает на заводе. свободное время более 10 тысяч баксов. Так, парни, э, я вам могу сказать, проходите далее. Сейчас спросим вас. Добрый вечер, доброго времени суток всем. Меня зовут Елена Парневая, город Новокузнецк. С командой предпринимателей портала «Успех вместе» уже сотрудничаю два года. свободно свободное от работы время заработала более 10 тысяч долларов. Благодарю портал, свою команду и рекомендую всем обучаться к нам приходить на портале «Успех вместе». Супер! Отличный результат. Домохозяйка в прошлом. На данный момент более 10 тысяч долларов. Так, приготовились. Кто более 25 тысяч долларов? Выходите, ребята. Давайте, проходите. О, вот сюда, вставайте, вот сюда. Какой красивый чек у вас. Нормально, нормально. Это только начало, я хочу вам сказать. Пожалуйста, представьтесь и расскажите, может быть, какие-то рекомендации. Вы уже такие деньги зарабатываете. Так что можно что-то пожелать людям, на что они могут обратить внимание. Добрый день, меня зовут Игорь Мишарин. Я традиционный предприниматель, занимаюсь банкротством предприятий, занимаюсь досудебным регулированием, ну и прочими подобными вопросами. Андрея знаю давно, портал «Успех. вместе это классный вариант серьезных заработков, и поэтому на этом портале я в разных проектах заработал уже достаточно приличные деньги, я считаю, что деньги любят тишину. Сумму называть не будем, но всех приглашаю в успех вместе. И серьезные возможности, серьезные деньги, серьезная команда. И знаете, там, где Шаура, там деньги. Поэтому всех приглашаю. Иван город Екатеринбург, Свердловская область. Благодаря порталу «Успех вместе» мой чек вот такой вот составил уже гораздо больше на самом деле. И «Успех вместе» это то место, где вы можете реализовать свои возможности. В настоящее время юристы и в свободное время развиваю бизнес с самой лучшей в мире командой портал «Успех вместе». Приглашаем вас! Друзья, меня зовут Александр Новиков, я пришел в команду «Успех вместе». До этого занимался классическим бизнесом и с компанией Brain уже на четвертый месяц мой чек составил половиной тысячи долларов. Это только начало, дальше будет гораздо больше и каждый из вас может сделать то же самое и сделать действительно большие цифры и большие успехи. Поэтому присоединяйтесь к команде «Успех вместе». Этот чек действительно скромный. И, как сказал Игорь Львович, деньги любят тишину. Успехов вам и процветания. Проходите, ребята. Вот такой у нас бизнес, вот такая у нас команда. У нас есть сегодня разные этапы обучения и в интернете, и на земле. Мы знаем тайные формулы, которые позволяют людям открыться и достигнуть больших результатов вы думаете если вам это по душе если это близко к вашему разуму мы любим путешествовать мы любим помогать людям наша миссия быть примером для людей и друзья сами принимайте решение мы за вас вашу судьбу менять не собираемся вы сами это сделайте сегодня можете обратиться к человеку кто вам дал эту ссылку кто вам дал это видео и обсудить все вопросы вам будет в личной беседе предложено Лучшая позиция, лучшие условия, лучшие возможности, и вы сами решайте и думайте. Кстати, за счет чего мы сегодня зарабатываем? Первый бизнес, вы уже знаете, успех вместе, система, которая нужна людям. Люди ее покупают, мы получаем проценты. Второй бизнес – это магазин компании Brain, и я хотел бы еще рассказать, что за продукты есть в этой компании. Обо всех продуктах говорить не будем, которые сейчас будут появляться на рынке. Скажем об одном продукте, этого достаточно, да? да и вот э, у меня э, значит э, есть э, мышка э, палочка вручалочка значит э, сейчас мы с вами посмотрим на экран и я покажу вам несколько важных моментов что вы видите Это продукт века этот продукт рассекречен этот продукт запатентован э, этот продукт реально должны были потреблять наши внуки и дети но этот продукт прилетел из будущего ученые обогнали время что немаловажно на сегодняшний день мы живем в 21 веке и что это за продукт сейчас я вам объясню если вы смотрите вот сюда то вы видите мозг мозг человека это главный орган который координирует и регулирует все жизненные функции человека Мозг состоит из несколько миллиардов нейронов. Один нейрон – это одна интеллектуальная клеточка. Человек сегодня живет в, горо в городах, где вредная экология, стрессы постоянные, проблемы с деньгами, плохое питание. Стресс идет постоянно на мозг. Мозг получает самую большую нагрузку. Мозг отвечает за все органы человека, за ваше зрение, за вашу концентрацию, да? э -э за ваши сексуальные чувства, за ваше пищеварение. То есть за ваш вес. И если мозг получает нагрузку, у человека появляется более 700 заболеваний. Появляется онкология, астма, аллергия, отеки ног, варикоз, давление, проблемы с сахаром. Множество, множество проблем. Морщины быстрее появляются. Стареют органы внутри, которые вы не видите. Появляется лысина, седина. И естественно можно это все предотвратить, продлить свою красоту, продлить свое здоровье, не ходить в аптеки, не ходить в больницу, сэкономить множество денег. Вы, наверное, вы знаете, как сегодня дорого обходится стоматология, а проблемы, варикоз на ногах, а стопа когда изменилась, а когда морщины появляются. Представляете, что происходит? Сегодня вы должны понять, что все в вашем разуме потому что как мыслишь так и действуешь как действуешь так и живешь я вам сейчас презентую продукт это брейнфу Plus полный комплекс для активации вашего мозга вот этот продукт защищает вас от появления 700 заболеваний у вас не будет если вы здоровый человек онкологии астмы аллергии продляется жизнь на 15-30 лет останавливается процесс старения на 15-30 лет разглаживаются мелкие морщины то есть это внутренняя красота и внешняя красота вам не надо тратить сегодня множество денег на разные бады лекарства витамины и не забывайте помимо этого еще вы потребляете питание разное продукты в магазине разная косметика крема дорогие вот этот продукт он заменяет 10 20 банок я вам могу это показать на слайдах витамин и не только витамин также разных мелких каких-то в аптеке препаратов связанных с травками то есть более 10 20 банок бадов витамин и мелких препаратов то есть это эликсир жизни то есть у меня в руке эликсир жизни он нужен сегодня абсолютно каждому человеку никаких противопоказаний нет единственное беременным и кормящим грудью проконсультироваться с лечащим врачом теперь смотрите вот такая баночка экономит в месяц вам более 500 долларов плюсы этой банки плюсы эликсира то есть экономия в месяц более 500 долларов то есть вы не ходите в больницу вы не ходите в аптеке вы не покупаете какие-то витамины БАДы, Потому что одна банка все заменяет. Это не панацея. Без этого жить можно. Но зачем жить без этого, если есть такая технология? Спрашиваем, да? Без телефона тоже можно жить, но вы же пользуетесь телефоном. Поэтому принимайте решение, надо ли вам продлить вашу жизнь, обезопасить себя, у вас не будет аллергии и разных э, моментов, связанных э, с теми, заболеваниями которые могут нечаянно наглянуть теперь смотрите цена вопроса если заказывать на семью э, вот такой продукт несколько баночек то вам одна банка будет обходиться от 37 долларов это идеальное решение но люди кто потребляет этот продукт бросают курить бросают пить меньше покупают продуктов э, так как пищеварение улучшается люди худеют этот продукт не для похудения этот продукт не для того, чтобы вы бросили пить, этот продукт не для того, чтобы вы бросили курить, либо чтобы у вас стабилизировалось давление. Внимание, это продукт для мозга. Мозг отвечает за все органы. Следовательно, вы решаете ряд трудностей, либо проблем, которые уже есть. Если уже есть какие-то заболевания, то симптомы, симптомы э, проходят легче. И я хочу спросить, а в зале есть люди, кто бросил пить, э, похудел, э, кто курить бросил? У кого какие-то результаты у вас есть, у близких есть? Да. Можете да, поделиться? Да, да. А выходите все вот сюда, выстраивайтесь. Давайте э, сейчас поделимся результатами. Да. Давайте, давайте. Время идет. Сейчас э, узнаем ваши результаты. Сразу же проходите вот сюда. Итак, вас почему всегда первого направляют? Да, в очереди не любите стоять. Итак, я даю вам мегафон, рассказывайте свой результат. И сразу же, друзья, чтобы у вас очень много, поближе подходите, чтобы у нас эфир не задерживался. Итак, поехали. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Юрий, фамилия Кардин. Продукт мне помог повысить мою работоспособность очень хорошо. Защищает глаза при длительной работе за компьютером. Но самое главное, этот продукт отбивает тягу к вредным привычкам. Я это сразу заметил, потому что я курил, курил и по две штуки за раз. И поэтому, когда я начал принимать продукт, я заметил, что я не могу вторую штуку выкурить. Я на него разозлился и все-таки переборол. То есть я, ну, зато продукт мне помог все равно в течение вот последнего времени. Избавиться от сигарет, потому что я все равно хотел бросить курить. И, то есть, это прошло бесследно, и здесь вот на тренинге, вот, я уже не курю. И благодаря этому продукту. Спасибо, компании. Поздравляем, проходите. Пожалуйста, далее. Проявление суток. Меня зовут Минаев Карен. Мои результаты по продукту такие, что я бросил курить и не тянет. Энергии все больше и больше, потому что я работаю на двух работах, на земле и на интернете. И еще хочу добавить, что моя жена фармацевт понимает состав продукта и только за... Супер! Пожалуйста. Доброго всего времени. Меня зовут Марков Виктор. У меня после операции, значит, происходила такая ситуация. Большой отток ног. После начали, в течение месяца принимаю продукт, отек ног исчез. В данное время, значит, стабилизировалось артериальное давление. Такая болезнь, как мерцательная аритмия, исчезла. Чувствую себя прекрасно. Улучшилась работа двигательного аппарата после пациента. Большое спасибо продукту. Превзошелся в дизайн. Супер, супер. Пожалуйста, вы. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Тряскина Любовь, город Новосибирск. Я хочу рассказать результат сестры, 65 лет, Левины Веры. У нее была ишемическая болезнь сердца, стенокардия, фиброзно-кистозная мастопатия 9 на 6. Сделала снимок буквально, вот как я сюда поехала, кисты нет. Состояние хорошее, отдышки нет, результат потрясающий. Спасибо большое. Супер, поздравляю, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Светлана Руфина, я из Майкопа. продук употребляю в течение двух месяцев. Нормализовалось давление почти, уже идет на снижение с 200 до 160. Дальше у меня, значит, загибался этот палец, вот так, при, при, ну, когда я сгибала кисть. Он не разгибался, и более сильный. Сейчас, пожалуйста, теперь сон нормализовался, отличный. Хроническая усталость была ужасная. Сейчас абсолютно уже не чувствую усталости. Спасибо большое порталу и спасибо большое Брайну. Рекомендую этот продукт всем. Супер, пожалуйста, походите. Отличные результаты. Алла Федотова, город Славгород. Ну, по результатам приема продукта у меня прошла отечность ног. Прекратились боли в суставах и спине. У мужа результат такой, что снизился сахар с 18 до 9. Огромное спасибо. Супер, пожалуйста, проходите. Доброе время суток, друзья. Меня зовут Виктор Завгород, я город Кропоткин, Краснодарского края. Продукт потребляем в течение 5 месяцев, употребляет вся семья. У моей жены сахар был 24 в данный момент снизился до 14 У меня болели ноги, колени и спина. В данный момент я этого не ощущаю. Спасибо компании и продукту. Супер, пожалуйста, проходите. Вот такие результаты, представляете? Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Косоловская, город Якутск. Два года назад я получила травму головы и у меня случился случилось внутричерепное давление. После э, трех раз, при... когда я приняла продукт, у меня голова совершенно не болела. И я сейчас обхожусь абсолютно без таблеток. Я очень рада, спасибо создателям продукта, всем рекомендую. Будьте здоровы. Супер результат. Отлично. Пожалуйста, вы голов... головные боли прошли. Человек отказался от таблеток, это экономия денег. Доброе Время, уважаемые дамы и господа, я Игорь Мишарин пользуюсь продуктом уже давно, но вот у меня была проблема последние два-три года давление начало скакать, а вес рос как бы очень такими темпами серьезными, и после регулярного употребления этого продукта 5 килограмм минимум слетело, грешу вот именно на этот на этот продукт. Мама пользуется продуктом, не спала. Очень плохой сон был, сейчас все нормализировалось. И, ну, будьте здоровы, живите богато, пользуйтесь продуктом, радуйтесь, радуйтесь своей семьи. Супер, благодарю. Пожалуйста, проходите далее. Сколько результатов? С разных городов люди прилетают и рассказывают об этом. Добрый день, меня зовут Светлана Горяйнова, я из Лумской области. Продукт потребляет полностью вся семья, от маленьких до очень взрослых. Но лично по себе хочу сказать, что у меня невероятно увеличилась работоспособность, улучшилась зрение, концентрация, сфокусированность. И буквально за 3-4 часа я высыпаю сейчас так, как будто раньше бы часов 10 стало. То есть огромное спасибо продукту и разработчикам, и порталу. Супер, пожалуйста, поздравляем, проходите. Здравствуйте, Самарина Марина, Калужская область, город Обнинск. Вы знаете, я три месяца уже употребляю продукт, и вот и моя мама употребляет, ей 80 лет. И месяц назад случилось несчастье, произошел микроинсульт, отнялась речь и, соответственно, потеряла мама память. Вы знаете, буквально через неделю она стала адекватной, у нее появились, значит, язык стал, ну как, не, не такой вот... Э, да. Ну, короче, стала произносить слова, э, глотательный рефлекс появился. А сейчас прошел месяц, она активная, она понимает, она всех вспомнила, знает, э, значит, э, все, что касается, э, ну, ее истории, ну, жизни. И э, самое интересное, что э, она настолько активная, что... И вот этот процесс восстановления идет очень быстро, поэтому не бойтесь, предлагайте продукты любому человеку, и маленькому, и пожилому. Спасибо продукту, это, по-моему, панацея, потому что я знаю, что люди после инсульта лежат в постели, им требуется за ними уход, а это, сами знаете, чревато, очень тяжело для семьи. Спасибо продукту. Супер результат, пожалуйста, проходим. Сергей Калиниченко, Москва, э -э, продукт великолепный, пьет вся моя семья. А благодаря продукту я, э -э, ну как бы Шилепчик выпивал до этого, написал песню о вреде пьянства, бросил пить вообще, э -э, улучшился сон, работоспособность, прошли головные боли и шумы в ушах, у жены прошли э -э, тоже головная боль и головокружение. Продукт супер. Отлично, пожалуйста, проходите. Сколько много результатов, да? Просто я в шоке. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Глеб я из города Санкт-Петербург. Про туфтки я взяла три месяца назад, первый раз, и начала понимать чисто из любопытства, какие будут результаты, потому что хвалили его, считала это здоровой не замечала, что у меня там за спиной. Но уже буквально на третью неделю, на второй неделе, я поняла, что, оказывается, я отказываюсь от волокардии на каждый вечер, потому что не могла уснуть, у меня какие-то там стряски были, нервные переживания по работе, там, ну, с ребенком какие-то напряжения. Потом я отказалась постепенно на третьей неделе уже от таких ночных комплектов, как сонные, вечерние, маленькие, зелененькие, мы их знакомы, да, это уже все уже помойку, продукт стал любимым. Потом самое главное, это мой ребенок аллергик с детства. У нее топическая аллергия там, на пищевые продукты, там, на какие-то сладости, на какие-то лекарства. Мы постоянно сидели на суп растений и дермокремах, то есть это вообще с рождения практически. И вот уже почти месяц мы отказались от дерма -кремов. То есть у нее кожа чистенькая стала. Каждое утро мы не мажемся. <coughs> Ручки чистенькие стали, Все это ушло. Одна таблеточка, одна капсула после завтрака утром. Все, ребенок бодрый, здоровый, ничем не болит, аллергии нету. Концентрация внимания улучшилась. Ну и настроение, конечно, у всей семьи супер. Благодарю вас. Пожалуйста, далее. Вот такие результаты, друзья. Только черствый человек не заметит. Искренность наших людей, результаты с разных стран, с разных городов, и по доходам, и по продукту. Если бы этот бизнес и продукт не работал, то в этом зале не было бы столько людей. Кто с этим согласен? Пожалуйста, вы. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Шикова. У меня улучшился сон, стала реже проспаться по ночам. Уменьшилась усталость от компьютера при работе за компьютером. И в целом стала чувствовать себя бодрее. Всем спасибо. Отлично! Пожалуйста, проходите. Итак. Добрый вечер, меня зовут Ардаев Андрей, город Красноярск. Полтора года назад у меня была ищемия сердца, от растероз том, каранарных Сделали операцию, выписали кучу таблеток от холестерина там от тела. Из больницы я выпи выписался с холестерином 7-3, общий холестерин. Полгода назад я стал принимать продукт Branchful Plus. В прошлой неделе я сделал анализ, у них роли 74,5. Продукт класный. Супер, поздравляю! Пожалуйста, вы. Отличные результаты, друзья. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Фильмонова Светлана, город Москва. У меня был сбой в организме, и, соответственно, это повлияло и на внешний вид. Появилась такая болезнь, как акне. Вот, и я употребляю этот продукт второй больше двух месяцев. Вот мое состояние нормализовалось. Кожа приходит в более лучшее состояние. И то есть внутри чувствую, что вот, вообще-то болезнь хроническая, но я думаю, она исчезнет навсегда. Сто процентов исчезнет. Так что желаю вам успехов. Пожалуйста, вы доброе время, дорогие друзья. Я очень волнуюсь. Потому что еще ни от кого не слышала такого результата, какой получился у меня. Я принимала продукт а, в течение полутора месяцев. А, кроме того, что у меня исчезли отеки, а восстановились волосы, перестали выпадать, восстановились ногти. Был в моей жизни такой случай, когда произошла операция на лице. И половина лица просто не шевелилась. То есть я разговаривала в бок. Теперь я улыбаюсь полностью всеми звали. Супер, супер! Супер, ребята! Реально. Спасибо большое, портал организаторам и большое спасибо создателям этого продукта. Благодарим, да? За этот продукт чудесный. Пожалуйста. Дорогие друзья, у меня очень интересный результат. У моей подруге зять серьезно боли на склеротические бляшки горонарных сосудов. И дошло до того, что у него началась гангрена, отняли ногу. Через 8 месяцев вторая нога. Начала мерзнуть, анемела. И капали, лежал он три месяца в больнице, капали такие препараты, которые стоят 10 тысяч рублей в течение одной недели. Не могли добиться ничего. 9, 9 апреля он начал принимать продукт, и через 9 дней он позвонил своей жене с криками «Дорогая, у меня теплая нога!» Это был такой шок, он сейчас сам ездит за рулем. Парень рад, все... Ну, просто все, кто его знает, в шоке. Дорогие друзья, этот продукт замечательный. И на себе тоже скажу пару слов. Я онкологическая больная, консультировалась со знаменитым врачом, принимаю этот продукт. Три года я не спала от боли, теперь я сплю как младенец. Давление начало нормализоваться. Но все я не буду перечислять свои болячки, их у меня очень много. И еще одно. У меня совершенно не сгибались руки генеративные дистрофические процессы во всех суставах и во всех отделах позвоночника. Я не могла ни наклониться, ни, ни встать, ни сесть, ничего не могла. И руки у меня не сгибались совершенно. Друзья, у меня сгибаются руки, у меня не болят колени. И я сплю. Пожалуйста, не проходите мимо этого продукта. Принимайте все. Всем советую. Супер, пожалуйста, проходите. Невероятно, но факт. Доброго времени, дорогие друзья. Меня зовут Иван Росков. Я здоровый, молодой парень, ничем не болею, чувствую себя превосходно, но пользуюсь продуктом. И заметил такие результаты, что стал высыпаться за более короткий промежуток времени. Раньше уставали глаза, так как долгое время работаю за компьютером, перестали уставать глаза от компьютера. Шикарные результаты. До этого ну, это мне мешало работать, и приходилось больше отдыхать. Так что, друзья, даже если вы здоровы, если вы чувствуете себя превосходно, то продукт вам позволяет улучшить вашу работоспособность и чувствовать вы будете себя еще более, более лучше. Спасибо продукту, спасибо производителям. И порталу системе. Всем рекомендую. Ура! Супер результат. Пожалуйста, проходите. Ранее по профессии приобрела такое заболевание, как истребление позвоночника. Из-за того, что не проходил, как положено, кислород в голову, болели, были то есть головные боли. Головные боли доходили до такого, что приходилось просто сидеть на беспаливающих. Сейчас таких проблем нет. Благодарю всех создателей этого действительно уникального продукта, возможность портала успех вместе, то, что нам дали эту возможность. И сейчас, у меня, честно сказать, меньше уходит времени на сон. Это тоже большой плюс. Поэтому, понимаю, вся семья и как семья, то есть как мама, я рекомендую этот продукт. Спасибо. Отлично, благодарю. Пожалуйста. Дорогие друзья. Меня зовут Буртая, я из Казахстана. У меня э, давно болит э, такой болезнь, как амилаза крови. У меня всегда э, меньше двухсот не бывает, доходит до 6000 тысяч. Вот недавно проверил, первый раз у меня амилаза упала до 111. Это супер, спасибо продукту. Отлично. Пожалуйста, вы. Сколько результатов, разных результатов. Доброе время, друзья. Меня зовут Кондратенко Наталья. Я с Волгограда, вернее, с Волгоградской области. У меня такая проблема была. Более 30 лет у меня калит кишечника. Благодаря этому продукту у меня эта боль ушла. Супер. Итак, друзья, много результатов по доходам. Много результатов по продукту. У нас с вами светлое большое будущее. Миссия, помощь людям. Не думайте только о деньгах. Подумайте, сколько людей сегодня страдают от боли головной. У кого были от суставы? У кого сегодня аллергия, у кого сегодня разные стрессы, нагрузки. Подумайте о людях. Деньги деньгами, их здесь очень много, потому что компания платит самые большие деньги в истории интернет-бизнеса и MLM-компании. С вами была команда «Успех вместе». С вами был ваш друг Андрей Шаура. И про самые большие доходы мы скромно умолчали, но если вы топ-лидер, обращайтесь к нам, мы всегда Рады сотрудничеству с сильными людьми. До встречи!